Сейчас я говорю, я я говорю, я я говорю, я говорю, я говорю, я говорю, я говорю, я говорю, я говорю, я говорю, Начинаем серию с того, что я покажу обустройство нашего домика, в котором нет ни стен, ни окон, ни дверей, и вообще ничего нет, холодильника нет. Ребята, всем привет! Вы на канале Yetta Fan Play, и сегодня мы с вами начинаем новый челлендж, который называется Казанова в юбке. Только вчера я закончил. Всем привет, ребята! Вы на канале Ета Фанплей. Сегодня мы с вами начинаем новый челлендж, который называется Так сказала, корова. Это самый ожидаемый челлендж на моем канале, который я анонсировала еще в августе. Мы видимся. Все. Я Продолжение mm -hmm. Mm-hmm. Do you go back with you все. Все. Я говорю, ты идешь. Ты Чого покажет вам, сегодня как Я... Я открыл Чекай, чекай, али, Ты, ты, con lo que Все, я указываю Я указываю его, указываю.